Честно говоря, сама специальность акушерства и гинекологии состоит из двух компонентов. Это называется врач-акушер-гинеколог. То есть я практически где-то 60% своей практики уделяю внимание акушерству, родам, осложненной беременности, плод, медицине плода и так далее. Но 40% я нахожусь в операционной и занимаюсь гинекологическими заболеваниями, включая... Фибромы, кисты и, и гинекологические опухоли К сожалению, определенное количество этих опухолей являются злокачественным И здесь огромное значение имеет профилактика или раннее выявление Что еще более интересный термин, скрининг на гинекологические, онкологические заболевания И здесь у нас имеется совершенно четкая система скрининга есть, конечно, определенное то, что называется факторы риска. Например, опухоли в семье, особенно у родителей, у, у теток, у, у близких родственников. Это первый момент. Второе, скажем, фактором риска для рака матки является ожирение, диабет, ранняя менопауза. Но большинство женщин, к сожалению, которые попадают нам с этими диагнозами, не имеет этих факторов риска. Поэтому скрининг на опухоли гинекологических органов должен быть абсолютно для всех. Что очень важно, что если мы выявляем эти опухоли на ранних стадиях, они прекрасно, как бы подлежат лечению и женщины, оперированные мною и другими акушер-гинекологами они живут много лет. То есть очень важно раннее выявление этих опухолей. Программа в основном существует скрининга рака шейки матки. Это знаменитый ПАПСМИ, который известен всем. Второе. Диагностика рака матки. Здесь имеются две основные методики. Первое – это ультразвук, который мы рекомендуем делать каждый год, а женщинам с теми факторами риска, которые я обсуждал до этого, два раза в год. И появилась новая технология, она более инвазионная, так называемая гистероскопия. Гистероскопия – это когда мы вводим скоуп в полость матки и смотрим Имеются ли полипы, имеются опухоли и так далее И я не буду долго говорить про гистероскопию, поскольку это абсолютный аналог колоноскопии Которая рекомендуется практически женщинам и мужчинам после определенного возраста Для выявления рака прямой и толстой кишки То есть методика и техника примерно та же самая за исключением того, что вместо введения пробов в прямую кишку, мы вводим скоп в полость матки. И, честно говоря, наш опыт работы с этой технологией в течение последних 10 лет, несомненно, выявляет определенное количество опухолей на ранних стадиях. Типичная ситуация, кстати по крайней мере, в моей практике, приезжает женщина народы когда она рожает, приезжает ее мама, которая где-то уже 50-55, иногда 60 лет, и она говорит, слушайте, мама моя сидит с ребенком, давайте ее проверим тоже, раз она уже приехала. И мы проверяем маму, к счастью, большинство мам нормально, но иногда мы выявляем патологию, которая требует э, несомненного внимания, лечения и так далее. И, наконец, третьим моментом является выявление рака яичников. Рак яичников выявляется у каждой 80-й женщины, как правило, после менопаузы, но иногда и раньше. И, к сожалению, рак яичника не имеет никаких симптомов и в большинстве случаев диагностируется на поздних стадиях. Поэтому наш подход к этой, к этой патологии гораздо более агрессивен. Мы рекомендуем ультразвуковое исследование на выявление опухолей яичников на ранней стадии. Если у женщин нет фактора риска, это делается раз в год. Если есть факторы риска, основным, кстати, является рак яичника у мамы или бабушки, два раза в год. И мы также используем маркеры на опухоли яичников. И вот такой комплексный подход не гарантирует стопроцентные диагностики, но, несомненно, очень серьезно улучшает профилактику и лечение злокачественных заболеваний в гинекологии.